Одну тему. Ну как так можно, лов в лов Как бы ты на are the В следующий раз будешь девушка Привет, ребята, Это новый влог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите это видео до конца, потому что здесь будет много чего интересного. Здесь будет бэкстейш со съемок недавнего видео, которое высловно ровненько перед этим влогом. Здесь будет просто зимний мин, здесь будут батуты и здесь будет очень много чего интересного. Я думаю, что влоги будут выходить в конце каждого месяца, но пока что у нас очень мало получается снимать материала интересного для влогов. Так что это вот влог, который должен был выйти еще в конце декабря. Все, не будем трендеть. Поехали! Мы даже, не снимая ютуба, что-то снимаем, потому что нам надо делать это не только для семейной сети, но и для У меня сейчас руки отмежнут, потому что я сейчас держу штатив, а он холодный и холод. Ждем оператора, который придет. Мы с Максоном вот здесь вот уже стоим. Он тут штатив таскает, надо сейчас... Отснять для одного урока видео, которое буквально надо сдавать завтра. Ничего не буквально, всего завтра надо сдавать. Типы бредки, которые используют люди в своей повседневной жизни. Здорово! О, братан, здорово! Я тебе сейчас Как же они поздороваются? Фух, ну что, сейчас будем мучаться. Я уже, блин, замерз тут. Просто-напросто холод зафиналь. Я боюсь, чтобы. Эти аккумуляторы, они переохладились на холоде, потому что холод... Сколько сейчас это за градус? Попробуй, нажмай. А, или Сейчас минус 12 градусов. Холодно! Холодно. Ребят, мы тут ходили на батуты и снимали там очень классный материал, но по прибытию домой, я и мой оператор заметили, что весь материал с двух камер оказался какого-то зеленого желтого оттенка. То есть мы до сих пор не знаем, что это было. Мы снимали это все в декабре, но сейчас уже февраль месяц и мы до сих пор не знаем, что это было. Скорее всего, так подействовало освещение в батутом центре. Ну или что-то еще другое, или же это вообще какие-то инопланетные силы подействовали. Так что где там, возможно, будет Едкий цвет зеленоватого оттенка Но я попытался во время монтажа Исправить это Так что смотрите то что... Красивый переход Бр -бр -бр -бр. Лови Эпик контент Эпик контент Ладно, погнали, побьем. Шутка-минутка такая. не фокусируется, он за человека не считает Пошли Первое приветствие Иди туда, Официально деловое и, и подожди Я, оттуда да, пройду а, вам не кажется, что далековато тут Я потом И сэ немножко неровно Я потом не Оно... Нормально Женя мега опирант Подходишь, вот на нашем расстоянии А, ну вот. просто идешь в районе слой, идешься, он как будто пожали руки и пошли, ну, разошли. Понял, что пошли, как же это начали. Пошли. Ну начали. Okay. Дайте вы? Не, сначала <смех> после Влад, ты ты тебя. Для видео, Влад. Хочешь популярность? <смех> Сразу все так хорошо станет. Съедь отсюда. Давай да, он. Я тебе место уступлю, честно. <смех> <смех> Слабак. Половно. Немощный. Половно. <смех> Жена, <смех> ты, давай, ты же не немощный. Я не. я оператор. <смех> Ты Раптор, ты дебил. Здорово. We are the we are the people, Че ты пытаешься Здорово. сделать? Здорово! Вот это поворот! Я еще и пойду. По-моему, да, аккумулятор бегун, здесь бегун, его держит. Женя, Женя, Женя. Сейчас бегун за елки выбежит и два штати вот что... С камерой. Вс. Поехала? Поехали. Здорово, блядь. Один. Вс, правильно. Показывайте мне показать. Вот здесь вот камера пишет. И сам собр... согревать мои ладошки. А, а кто? облёт кто будет делать? Облёт я потом... Вы два дебила, верно? Я, короче, хочу с вами поговорить на одну актуальную тему. Пишите в комментариях, вас закажи рекламу. Пожалуйста. Умоляю. По-братски. Смотришь да. по Google картам, как бы ты на территории места. Камеечку, Здесь всю ночь. <laughs> Нормально. Normal. Да? Здорово! Так, короче, да нормально сюда. Да я тоже нормально. А, ну типа замечательно вообще. Ну, что, куда пойдем? Пошли куда-нибудь. Пошли. Вс. Ты понимаешь, что тебе придется половину речи запихивать? Ну это конфликтное общение. Ну как так можно? Лоп в лоб! Лоп в лоп, ну как так можно было? Простите, молодой человек, я не знал, что у вас аутизм. В следующий раз Тогда вот так же, я трепал. кто-нибудь есть давай складывай так что ты посидишь на ты вы... не на ты вот что надо сделать чтобы ты выпил целый вот кетчуп касаешься Косарь баксов я выпью. Не, ты готов выпить. А, за сколько я готов выпить? Насколько я продажный сумку? Я за 100 баксов выпил. Да, я за 10 рублей выпил. За сколько денег ты готов сделать себе клизму и скетчу? Не за сколько. За 80. снимать пока не полностью не сядет батарейка